Привет, дорогие друзья, с вами Игорь Мерлин, и в этом видео я расскажу вам, почему так людям не везет с деньгами. Какие проходят процессы, о которых вы, может быть, даже не догадываетесь. И мы с вами сделаем небольшую практику в конце этого видео. Игорь Мерлин представляет Итак, дорогие друзья, Нужно определиться для начала, что такое везение, вот что такое везение, вот почему людям одним везет, а другим не везет. И чтобы это было проще нам с вами разбирать, мы перейдем все в денежные, так сказать, обличия, да? И... потому что нам легко видеть, у кого деньги есть, у кого нет, этому повезло, этот получил, этот выиграл, у этого большая зарплата, это еще что-то, еще что-то, еще что-то. И вот в таком ключе вам проще будет видеть. Итак, денежное везение, это, говоря научным языком, когда вероятность выпадения денежных событий больше, чем, например, у других людей. То есть, денежные события выпадают равномерно, но одним они там, раз в день, а другим раз в год или в 10 лет выпадают. Понимаете, да? И чем крупнее событие, тем оно может реже выпадать или наоборот чаще, в зависимости от того, какие начальные условия и какие условия, как человек с этим живет и каким образом данный человек привлекает к себе данные позитивные денежные события. С этим понятно. А что такое денежное событие? Денежное событие ⁇ это некий... Скачок, некий фазовый переход. Ну, например, шоу, шел человек нашел 100 долларов. То есть скачок у него в финансах наступил на эту сумму в 100 долларов. Или, например, работал, работал, никого не трогал, и раз человека уволили с работы. Хлоп в другую сторону, скачок. Да? То есть, как бы, приседание. То был, подпрыгивал, а то присел. Приседание такое, да просили денежные, денежные потоки на хорошенькую сумму. То есть такие события денежные, они, как правило, бывают скачкообразно. Вряд ли бывает так, что человек вот работал, работал, получал зарплату там 100 тысяч рублей, потом 99 тысяч, потом 90 тысяч, потом 86 тысяч и так постепенно. Нет, скорее всего, он получал 100 тысяч, потом бах 0 или бах там 20. Вот, вот эти скачки и есть денежные события. Либо наоборот, либо наоборот, раз и человеку свалилось на голову какое-то наследство. Да, сразу на 200 тысяч долларов у него произошел некий, некий такой скачок, финансовый скачок. И таким образом мы с вами видим, сейчас вы... Если вы даже не знали про это, то сейчас вы увидели, что есть некие ступеньки такие, которые в нашей жизни происходят. То есть мы не, не просто бежим по ровной местности, но ну, мы сейчас на деньги. Поверьте, друзья, вот со здоровьем, с отношениями, со всеми этими делами, вот, то же самое, тоже есть скачки. Поругались, скачок вниз, помирились, да, там безумный секс, скачок вверх, да, и, или наоборот, помирились, безумный секс а он не приносит удовольствия. Скачок вниз. <смех> Понимаете, да? То есть вот, вот это все и есть денежное событие. Итак, мы выяснили, что есть наша жизнь, есть некие события в нашей жизни, кому-то везет на события, кому-то не везет. И вот как определяется вот эта разница в частоте выпадений вот этих ступенек, которые ведут вверх, конечно. Все в том, дорогие друзья, что вот если опять-таки продолжить аналогию с, дорож с дорожкой, вот по дорожке бежит спортсмен, да, раз там ступенька, он подпрыгнул на нее, побежал дальше. Раз ступенька вниз, прыгнул, опять вверх, подпрыгнул, запрыгнул, бежит дальше. То есть некая, некая ровная дорога, она ступеньками то вниз, то вверх, да, как и деньги у нас. Вот, и что мешает? А вот, дорогие друзья, если просто это сухая обычная дорожка, то, в принципе, ничего не мешает. А если это грязь, слякоть, понимаете, да? Что получается? Человек подбежал к ступеньке, вроде там финансы больше, хочет туда прыгнуть, а не может. Либо очень высоко, либо сколько тут лужей грязь, он не может оттолкнуться. То есть плохая дорога. Что есть плохая дорога? А вот, дорогие друзья, плохая дорога, ну, в кавычках, конечно, это и есть некие денежные события, которые называются денежной порчей. То есть там работает некий механизм, который, ну, мы не будем сейчас говорить, каким образом его ставить, каким снимать. Знаете что, вот у меня есть двухдневный мастер-класс, по ссылочке внизу переходите, и там подробно-подробно мы все разберем. А пока я просто хочу, чтобы вы обратили внимание, что в вашей жизни происходят такие события, которые вы не можете как-то охватить. Прямо сейчас, дорогие друзья, вспомните, что в вашей жизни происходило с деньгами. Вспомните те моменты, когда у вас были вот эти ступеньки скачки вверх и скачки вниз. Казалось бы, непонятно, да, вверх раз, вниз раз. Но я вам скажу так, что скорее всего на ум приходят те денежные события которые вели вниз то есть там сгорел дом да или там э, там еще что-то произошло украли деньги да, уволились с работы э, там еще что-то то есть вот такие случаи вот сейчас прям подумайте какие случаи были в вашей жизни и эти случаи они как раз несут себе информацию о том что есть на вашем вот этом пути Некие, некие препятствия, некая вот плохая дорога, то яма, то канава, понимаете, да? Есть какие-то лужи, слякоть, по пояс воды, где вы не можете прыгнуть на следующую ступеньку, ходите рядом, деньги видите, а запрыгнуть туда не можете. Вот если бы взять высушить это все, да? высушить это все, заложить асфальтом, наложить туда тартановую дорожку, чтобы было удобно бегать, вот тогда бы у вас получилось. Так вот этим как раз мы и занимаемся. Мы разбираем, что происходит в вашей жизни, какие происходят моменты, связанные с тем, что кто-то на вас наложил проклятие или порчу, или сглазил, или там отворот, приворот. Вот этим-то мы, дорогие друзья, и занимаемся. И для того, чтобы это все определить, необходим... Ну, некий ритуал, и не один. Я таких ритуалов знаю много. По ссылочке еще раз, дорогие друзья, проходите, записывайтесь на мой бесплатный мастер-класс, и мы с вами проделаем все это и уберем вот эти вот мешающие события. И в результате получается, что у нас, друзья? В результате получается, что наша дорожка становится ровная, мы можем запрыгивать на новые ступеньки, и получается, в результате снятия порчи, глазов и так далее, получается так, что наша денежная судьба, она как бы начинает разворачиваться в новом свете. И получается, что вот эти денежные события позитивные, они имеют, они начинают случаться более часто. Сначала в полтора раза, потом в два, потом в три, потом в пять, в зависимости от того, Каким образом вы будете с этим взаимодействовать. Ну вот, дорогие друзья, на этом все. Внизу ссылочка. С вами был Игорь Мерлин. Пока-пока.